Это ты красавчик! Ага, мне тоже нравится! И цветочку понравится! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк-лайк-лайк! О, привет, девчонки! Сахалок, у меня к тебе просьба! Привет, Панки! Ко мне просьба? А что случилось? Эм, а, а можно мне твой мобильник? Мне нужно цветочку позвонить! Нет, не дам! После прошлый ты сказал, что цветочку позвонить! А сам мне всю батарею посадил своими играми! Нет, Сахалок, я не могу. Серьезно, честно, мне только позвонить и все. Мне mm -mm. дам. Ну честно, я тебе обещаю. Я, я, я здесь вот по тебе позвоню и все. И сразу тебе телефончик отдам. Сахало, да, пожалуйста, дай ему этот телефон. Я лучика из-за вас не слышу. Ну ладно, ладно, пан, тебе И газилок купить не буду. Честно, честно. Фу, а у меня идея. Мы с тобой пойдем. Не-а.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 Узайду, Девочки, мальчики, а напишите нам в комментариях, как вам Панки? Мне очень нравится! Привет, друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня классный набор! Это же магазин мороженого! Куда отправляются Панки и цветочек! Здесь даже сам магазин в форме мороженки! Смотрите! Ой, какой он классный! Здесь один шарик голубого цвета и второй шарик розового цвета. Я просто обожаю мороженое. А вы? Смотрите, здесь даже вот такие вот лимончики. И как будто стекает глазурь. Ммм, какая вкусняха. Ну что ж, давайте поскорее откроем и соберем это все. Потому что панки и цветочек уже наверняка доезжают сюда. А, -а, -а наше мороженое. Какое оно классное. Ну что ж, давайте все по порядку. Вот наш там магазинчик. Здесь у нас внутри такой вот классный вафельный стаканчик. А стены, видите, здесь как будто апельсинчик, вишенка, яблоко. А здесь виноград. Очень классно. Какие увлекательные, интересные стены. Ух ты, здесь тоже много чего нарисовано. Клубничка, лимончик, бананчик, ананас. Ой, очень классно, веселые. Такое красочное заведение. А, вот и самое главное это наша мороженка. Давайте ее вот так прикрепим. Круто получилось, правда? Так, а это у нас что? Смотрите, это столик. А, это наше кресло. Два кресла такие прозрачные. Из Под цвет нашего лимончика. А это такая вот, как будто лавочка-каталочка для самых маленьких она вот так вот движется чтобы малюткам было веселее кушать мороженое или скорее запачкаться поставим все на место ой а вот и наша кошечка, посмотрите она и будет раздавать нашим деткам мороженое будет угощать наших посетителей сейчас мы ее освободим вот, смотрите, какая она прелесть, прям прелесть. Вот такой вот желтый у нее бантик. Такой красивый платье. Ой, какой хвостик. какой прикольный. И здесь у нас портушок. Тоже с желтым бантиком. Очень красивенькая кошечка. У нас осталась еще самая интересная коробочка с мелочами. Та-дам. Так, это у нас, скорее всего, заборчик. Это сама мороженка. Ммм, какая вкусняшка. Так, это, наверное, лимонный вкус. Вкус киви. Это, наверное, черничный или виноградный, не знаю. Апельсиновый или манго. Ммм, обожаю манго. А Вам нравится вкус манго? Дыни, клубнички или землянички. Это, может быть, ананас. Интересно, это может быть малинки? Это стопроцентного бутонка. Она как будто вкус такой вот жвачки, такой очень-очень сладкая. Но я такое не люблю. А это я даже не... А, это, наверное, шоколадное. Ой, а здесь прям вообще для любителей. Ой, какой классное. Смотрите, какое оно классное. Все, мне очень нравится. А, как будто настоящие. У нас здесь в коробке еще и ступеньки. Ложечка, чтобы накладывать мороженое. А здесь еще вот само мороженое, видите? Здесь кошечка его берет и тогда формирует шарики. И накладывает в наш вафельный стаканчик. А, и еще остались... Ой, как интересно! Это наши аксессуары в форме лимончика, чтобы украсить само заведение, сам магазинчик. А, здесь еще внутри, видите, тарелочки. Если кому-то не очень нравится наш стаканчик, он может взять себе мороженое в тарелочке. Сейчас это мы все достанем. Все, тарелочки у нас готовы. Встаем еще ложечки. И еще огромная ложка для мороженого. Вот такая она классная. Мне так она нравится. Она вот здесь должна сгибаться, если она настояще так чик-чик-чик. И формируется шарик. Давайте достанем наши огромные лимончики. Ой, один есть. Ну что ж, давайте это все украсим один лимончик, второй лимончик, третий лимончик. И также с другой стороны. Все, лимончики готовы. Очень классно получилось. А теперь поставим вот такой красивенький заборчик один возле нашей кисы С другой стороны. Вот так. А еще есть вот такой вот, как будто с барной стоечкой, чтобы можно было кушать мороженое готово а еще ступеньки чтобы сюда забраться ой смотрите они тоже в форме вапельки видите вот это да а вот и сама мороженка смотрите здесь тоже все в стаканчиков. здесь у нас каждый шарик к каждому цвету розовый оранжевый зеленый сиреневый и желтый. А класс! Держи, кошечка, это тебе. А вот в эти штучки мы можем ставить мороженку, как будто на подставочку. Здесь будет шоколадный и ванильный, как будто противоположности. Мы его поставим вот сюда. Еще мороженки. Ой, это такое огромное. И еще мороженки. И еще ложечку для нашей кисы. Спасибо! Смотрите, друзья, у меня остались еще наклеечки, чтобы украсить наш магазин мороженого. Ну что ж, приступим. Айскрим шел. Яблочко мы приклеим на столик. Ой, какой классный! А лимончик и апельсинчик на стулья. Один и второй. И еще на наше качающееся кресло. Вот так. Наш магазин мороженого открыт. Ой, Панки, какой красивый магазин мороженого. Угу, мне тоже очень нравится. Идем, цветочек. Девочек вперед. Ой, Панки, ты там ты?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 очень хорошенький балкончик. Идем туда посидим. Ой, как интересно. Идем. Здравствуйте, мадам кошка. Здравствуйте. Ой, здесь так красиво. И столько разного морозного. Ой. Ой, там психу текут и глазки засбегаются. Ага. Ой, здравствуйте, девочки. Спасибо вам большое. А какое мороженое вы хотите кушать? Первый заказ. Голубое и розовое. А к шоколадному добавим манго. Ой, какое здесь видело! Всем тело это тея! А вот и ваше мороженое. Приятного аппетита! Спасибо большое, мадам котка! А скажите, пожалуйста, а вы не видели здесь мальчика и девочку? Такие миленькие мальчик и девочка. Очень красивенькие, хорошенькие. Ага, ага! Не, -а -а, не видела! Любопытные вы мои! へへへへへへへへ <laughs> <laughs>